Блин, да сколько можно, уже 10 каток играю и только три раза был предателем. Ну вот прям вообще не везет. Хотя где-то я слышал про кады в игре Among Us. А давайте-ка в этом ролике и проверим, и существуют ли коды в игре Амон Ставь лайк авансом и подписывайся на мой канал, так как на моем канале выходят интересные ролики про Амон И я очень сильно хочу добить 10 тысяч подписчиков, и в этом поможешь мне только ты. Ну а я приступаю к проверке кода. Первый шаг состоит в том, чтобы сделать никнейм на точку. Как это сделать, я сейчас вам Покажу. Вбиваем в браузере у U-318D, заходим и копируем этот символ и вставляем в наш никнейм. Это, так сказать, замена нашему тому невидимому никнейму, который уже пофиксили в игре. Вбиваем нашу точку, первый шаг уже готов. Все делаю точно так же, как было показано и рассказано в видеоролике. Вбиваю то, что он сказал и перехожу на тот сайт, на который он сказал. И я теперь копирую вот эту точку и перехожу в игру. Ну а я перехожу в игру и убираю вот этот наикрутейший ник и вставляю вот эту точку. И получается, что первый шаг пройден. Итак, второй шаг заключается в том, что вам нужно нажать «Найти игру». Выбрать обязательно два предателя и абсолютно любую карту. Вам нужно найти лобби с одним игроком и зайти туда. Далее вам нужно подождать, пока она заполнится и начать игру. Так, давайте выберу черный цвет. Еще обязательно выберите игру только с одним игроком, не два, не три, только один, а то способ может не сработать. В общем, друзья, сейчас зайдут игроки и я к вам вернусь. Отлично, игра уже началась и что? Я предатель. Приступаю ко второму шагу и я захожу в комнату, в которой всего лишь один человек. Ну а теперь я жду, когда заполнится комната и мы продолжим. О, работает! Это получается то, что код работает или не совсем? К сожалению, я вас расстрою. Данный код не работает. Да я больше скажу, вообще не существует кодов в игре Among Us. Единственный способ, как можно увеличить шанс становления предателем, это поменять количество предателей в комнате. Если ты играешь сейчас на одного предателя, то сразу меняй на два. Потому что, во-первых, шанс... С одним предателем очень низкий, а во-вторых, выиграть будет очень сложно, если ты будешь предателем. Но ни в коем случае не играй на три предателя, потому что это максимально скучно. Всех за минуту поно переубивает, и на этом будет вся Ну а если ты досмотрел ролик до этого момента, то тогда пиши в комментарии хэштег коробка. Все комментарии твои я пролайкаю. Отправляй этот ролик другу, чтобы он знал, что в игре Among Us не существует вообще никаких кодов. В общем, на этом все. Пока-пока.